У вас высокое давление? Болит сердце? Мучают головные боли? Все это тревожные симптомы гипертонии. Аппарат «Кардиокомпакт» от Лямакс – медицинский прибор для профилактического и лечебного воздействия при гипертонии, головных болях, головокружениях, болях и перебоях в работе сердца, обмороках и бессоннице. Это уникальный аппарат, аналогов которому не существует. Принцип действия «Кардиокомпакт» заключается в передаче организму нейроподобных импульсов особой формы и частоты. Эти корректирующие импульсы воспринимаются организмом как собственные нервные сигналы на восстановление нарушенных функций сосудов, сердечной деятельности, почек и гормонального баланса. Улучшается кровообращение, нормализуется тонус сосудистой стенки, расширяются капилляры и стабилизируется давление. Абсолютно безопасная и совершенно безболезненная процедура займет всего от 5 до 8 минут в день. Эффективная помощь при высоком давлении, при изменении погодных условий, Риска возникновения инсульта и инфаркта. Аппарат CardioCompact новейшая разработка российских ученых. Он является медицинским изделием и имеет все соответствующие сертификаты. Эффективность CardioCompact подтверждена патентом, регистрационным удостоверением и клиническими исследованиями. Из 100% людей, прошедших терапию, 99%, ощутили улучшение. Аппарат CardioCompact имеет три программы базовая для регуляции тонуса сосудов при стабильно высоком давлении при при гипертонии. Вспомогательное при резком повышении артериального давления на фоне эндокринных заболеваний. Релаксация способствует нормализации психоэмоционального состояния и сна при стрессе, тревоге и страхах. Обычная цена аппарата «Кардиокомпакт» — 5999 рублей. Но если вы позвоните нам прямо сейчас, вы сможете заказать его по уникальной цене — всего за 3999 рублей. Звоните. Предложение ограничено. Польша обвинила Беларусь в вооруженной провокации на границе. В ночь на вторник польские пограничники сообщили об обнаружении на территории Польши трех людей.